Всем привет, добро пожаловать на канал Dark Spirit. Сегодня мы поговорим про историю Калибра. Это видео будет разделено на несколько частей. И начнем мы с АБТ, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравится. Будем снимать уже более современную историю Калибра. Так вот, в этом видео вы узнаете, что у Алмаза был гранатомет. Альберта пил за первое лицо, но проиграл, поэтому игра третьего лица. ПТР-рекрут мог сам себе лечить. ПВЕ длились по 30 минут. И очень много всего. Также вы знаете, что была статистика, какая-нибудь какая, но была и была мини-карта. это все мы покажем в данном видео. Но перед этим хотел сказать большое спасибо. ли уже не посмотрят, но все-таки. Эт, это Александр Веркеев, раньше занимался группой ВКонтакте, а также Дискордом. Ну и, конечно же, Роза Ветров, которая занималась группой ВКонтакте. Мы с ними начинали. К сожалению, в Калибре уже нету, но тем не менее, да, неважение надо сказать. Мы вас помним. А вы приготовьте печенюшки, как минимум литр чая, потому что мы начинаем. Поехали! Коротко о тех временах, когда в 2016 году анонсировали игру. Хотя многие считают, что анонс состоялся на большой сцене в 2017 году, но на самом деле это была презентация 2016 года на еще маленькой сцене на Вегафесте. Там было сказано, что разработка проекта займется 1 Game Studios, а изданием и оперированием Wargaming Labs. Начнем с главной фишки. Игра от третьего лица, за которой топил на самом деле Слава Макаров. А Альберт изначально был против. Представьте себе. Переход на третье лицо был кровавым побоищем. А Альберт тогда довольно резко возражал. Как раз считая, что первое лицо более, э, с большим шансом даст шанс получить то, что... Мы хотим в плане ощущений игроков. Вот так мы и получили третье лицо. Кстати, по слухам, поэтому анимации были не лучшего качества, так как изначально планировалось сделать другое. В итоге проведенные тесты и отзывы игроков показали, что народ хочет третье лицо. Думаю, игрокам, не игравшим в шутера, а игравшим в танки, было привычно и проще играть от а третьего лица, поэтому статистика так и сложилась. Но разработчики назвали другую причину плохой анимации, но к этому позже. Но не только первое лицо мы потеряли. Уже на ранних стадиях мы не видим мини-карту, но она была. На этих фрагментах видео видно, что в ранних билдах ее тестировали, но в итоге убрали. Мини-карта круглая и при движении поворачивается. А вы хотите мини-карту? Пишите в комментариях, нужна ли она сейчас. Карты тоже претерпели большие изменения. И глядя на них, я даже не знаю, что мне нравится. Как было изначально или как стало после выхода игры. Изначально карты были очень насыщенными и наполнены разными деталями, но, к сожалению, после выхода игры это убрали. Сейчас же переделанные карты, которые мы видим в последнее время, очень напоминают эти старые варианты. Хм, а может они просто возвращают все как было изначально? И раз же мы говорим про карты, то вот одна из схем карт, которая так и не вышла, а также небольшой видеоряд. Здесь мы видим, что разработчики не просто делают карты, но еще берут за основу реально существующие места, а также объекты. Первое представленное подразделение было ФСБ-2004, они же впоследствии выпил 2004, а после этого не стали просто выпилом. Возможно была идея делать подразделение на года, и в итоге могли получить выпил 2004 года и на 1-18. Но не факт, эти оператинки постоянно мелькали во всех видео. Кстати, в те времена в Алмаза был гранатомет, не с дымовыми гранатами, а с боевыми. Старики исплакнут, но как по мне сейчас это было бы уже лишним. А вот вторым представленным подразделением стали бойцы Альфа 16 -го года, которых показали в мае 17-го. После них в этом же году в ноябре показали заготовку под гром 15 -го года. На тот момент при прокачке сам оперативник не менялся, не рос уровень и не изменяли характеристики. Улучшение было только за счет изменения экипировки и оружия, которое мы получали из боксов после боя. Обратите внимание, что же тогда снаряжение делилось по редкости и предметы доставались из боксов. Мы видим разное снаряжение белого, зеленого, синего, фиолетового и золотого цвета. У каждого предмета был свой уровень, в соответствии с которым ставится определенное количество модулей. Впоследствии от этого откажутся, но уже спустя 6 лет старая идея частично будет реализована, но уже без боксов и прокачки, только редкость предмета. На протяжении истории калибра такое будет происходить не раз, но в это хорошо забытое старая. Кстати, как вам развитие персонажа? Стоит вернуть? Оперативники и прокачки это хорошо, но что мы знаем про первые варианты боевого интерфейса? Они выглядели вот так. Сразу повеяло стариной и как по мне было не так презентабельно, но возможно на октябрь 2017 года это плюс-минус смотрелось неплохо. Мне тогда как танкисту очень нравилось. Тогда же в 2017 году официально сказали, что никакого глобального открытого рейтинга или глобальной открытой статистики не планируется. Никакого глобального открытого рейтинга или глобальной открытой статистики мы не планируем, потому что режимы игры разные, они разного требуют от игрока. Как по мне была большой ошибкой, которую совершила молодая команда. По крайней мере в шутерах точно. Без рейтинга и статистики никуда, это часть соревновательного элемента. Им бы тогда почитать книгу Джесси Шелла о геймдизайне. Ошибок было бы меньше, но сейчас нам статистику уже обещают. Правда, обещают два года, но разобещают, значит, когда-нибудь будет. Правда, ради зачатки статистики все же были, но выглядело это сыро и жалко. Нам не понять, почему даже это не доработали. Как минимум, ну хотя бы это можно было оставить. Это все было доступно только супертестерам. Простым игрокам было недоступно. То, что могли делать на тот момент, это смотреть видео нарезки из нервиков-разработчиков. Но уже в декабре 2017 года были разосланы первые приглашения на Альфа тест. Знаете, я начал искать и нашел у тебя в почте, оказывается, я в игре не с 2019 года, а с 18. С августа 2018 года, когда началась 5 альфа, меня пригласили в эту игру. И уже в конце года я уже попал на супер тест из активность. Кстати, если кто-то из вас знает, точнее, что вот здесь находится на карте, ставьте лайк. Хорошая пасхалка. Ладно, мы поехали дальше. В 2017 году состоялся первый Вагафест, где представили отряд ССО, а также список будущих подразделений в игре, который сейчас частично реализован. И перед тем как мы попрощаемся с 17 годом, посмотрим, какая тогда была стамина. На видео мы видим ее быстрое восстановление. Как мы помним, они часто возвращают то, что было. Может и стамину вернуть. Но не стоит забывать, что тогда еще не было резервов на восстановление стамины. Так закончился 2017 год. Перейдем к 18 -му. В феврале прошел второй этап альфа, на котором переделали всю стрельбу, так как по мнению игроков они не получали большого удовольствия от нее. На третьей Альфе в марте нам показали переделанный БВ-интерфейс, который имел уже зачатки нынешнего. Третья альфа была самой негативной для разработчиков, на них обрушился шквал критики. Но уже четвертая альфе все исправили по технической части и игра заиграла другими красками. Тогда же сообщили, что первый этап создания искусственного интеллекта для ботов завершен. Раду, что и сейчас над ним продолжают работать и усовершенствовать. Пока я шерстил старые посты вконтакте калибра, я заметил, что раньше они более разнообразнее, но если честно, сейчас они более профессиональны. Если посмотреть на динамику просмотров, то сейчас народу стало чуть больше, но не намного. В мае 2018 года разработчики сообщили, что отказались от лутбоксов со снаряжением по просьбе самих игроков, а также была изменена сама система прокачки оперативника, она стала похожа на нынешнюю, ее сделали линейной и чем больше играешь, тем больше прокачиваешь оперативника. Также сообщили, что переработан интерфейс и анимация к началу 5 альфы. На тот момент был хейт по поводу анимации, но как сообщили разработчики, до этого момента не была известна скорость оперативника и анимацию допиливать было слишком рано. Соответственно они определились со скоростью и после этого начали ее дорабатывать. В июле 2018 года был показан переработанный интерфейс игровой и в лобби. Сообщал, что в игре побеждает не точность и реакция, а интеллект и тактика, поэтому добавили иконки и обводки противника еще на ранних стадиях игры. Я думаю, если честно, это потому что танкистам так привычные и по-другому они просто играть не смогут. И как по мне, это спорное решение. Кстати, Пальма дорога сама на себя не похожа, и на ней тестировались миссии с сопровождением тигра. Жаль, что не вышло. С 9 августа на часа 5 этап, альфа, с которого начинал играть я сам. Во время альфа игроки тестировали новый интерфейс и новую прокачку, которая уже была больше похожа на нынешний вариант. А также появилась карта торговый центр. Изменился освещение и баланс, а также переработан код. Был подключен новый звуковой движок и контролер анимации. Добавили возможность играть в группе. 27 сентября начался 6 альфа тест. На момент 6 альфа теста было доступно два вида расходов. Это боекомплекты и соответственно мед медпакеты. Медпакеты нужны были, чтобы поднять раненого союзника. Я не ошибся, медпакет. А боекомплекты позволяли вам в бою восполнить патроны, ибо гранаты. Представьте себе гранаты. Так вот, помимо всего прочего, ПВЕ-миссия длилась 30 минут, ее сократили до 10. Это очень верное решение, <смех> раньше было дольше. Также на момент шестого альфа-теста были добавлены рекруты. И одной из фишек рекрута поддержки была возможность самого себя лечить. Немного, но тем не менее. Это быстро пофиксили, потому что поняли разработчики, что перестарались. В конце 2018 года оперативники научились перепрыгивать препятствия, а также в игре появилась частичная разрушаемость объектов. На BGFest 2018 года нам показали очередной вариант интерфейса и обновленную игру в целом. Рассказали про первые эмоции и планы на них, а заменили анимации, переработали серверную часть и добавили погодные условия. Кстати, я кайфую от этого дымного следа. От подстволов и пуль, который был Еще немножко из истории Когда первый раз показали эмоцию приветствия Игроки начали ее не просто выполнять А выполнять с определенной целью Когда они встречали в бою очень сильного и хорошего игрока Они после его ликвидации Всегда давали ему воинское приветствие и это делалось из уважения к противнику. Все-таки в те времена у нас на Альфе больше уважали противоположную сторону. На этом мы заканчиваем рассказ про второй год игры. Конечно, что-то я не озвучил или мог пропустить. Из области допилили анимации поднимания на всякие ступеньки и тому подобное. Но в целом я затронул основные моменты. Настал 2019 год. Тут судя рядом гораздо сложнее. Видосами разработчика нас не радовали и в открытых источниках никакой информации почти нет. А закрытого теста мы ничего не будем публиковать, кроме двух моих видео, которые выходили э, после того, как разработчики разрешили что-то постить. Давайте начнем с чего-нибудь необычного. В процессе развития у Ворона была ручная граната rgd 5 почти моей минутой памяти. Но недолго. Ну конечно, не минуту, но все же. 5 апреля на 7 альфе показали переделанную стрельбу, поработали с точностью и анимациями, изменили сетевой код. Также недостреленный магазин больше не выбрасывается, а было и такое. Изменилась система пополнения боекомплекта, а также добавили новые виды боевых резервов. И вели режим спецоперации, оптимизировали звуковую систему и дополнили подразделение гром. В общем, не слабо начался 19 год. Восьмая альфа принесла в игру режим тренировка и специальную карту, созданную для него, тренировочный полигон. На тот момент полигон был еще без возможности проходить Мини-повыемиссию. В апрель была озвучена деятельность по внедрению системы общения ботов между собой Если вы не знали, то есть такая система сейчас Боты делятся информацией и взаимодействуют 5 июня, 9 альфа, у оперативника калибра появились эмоции Теперь же полноценно и в полном объеме ими стало возможно пользоваться в бою ЗБТ за заанонсили 24 июня, показав первый продаваемый набор оперативников объявили ЗБТ уже 26 июня Тогда же впервые прозвучало слово рейд Длинная миссия на десятки минут с повышенной сложностью. Почти мне ей память. Либо развивался медленно. В 2019 год в основном игра допиливалась, доделалась и приводилась в порядок с технической точки зрения перед выходом из альфа. А на память приходит вот такой вот комментарий под одним из постов 2019 года. Я потратил несколько часов, чтобы его найти и он описывает полностью всю ситуацию, как долго игра выходила. Разработчики тоже иронизировали над собой, пускай вот такие вот посты. Также Калибр принимал участие на мероприятии Армии 2019 года. Это были времена активной рекламы игры. Они готовились к выходу на ЗБТ. Жаль, что я так никогда и не попал на это мероприятие, а также на другие века -фесты. Печально. Но давайте вернемся. Летом заанонсили карту Ангар. А также в июле стало доступно возможность записывать реплей. Ну наконец-то. Это дало возможность не только пересмотреть реплей, но и делать качественный контент по игре а также искать читеров. Читеры уже начинали появляться или их начинали искать, обвинять других во вредоносном ПО это стандартная штука. На радость игрокам 15 июля состоялась массовая рассылка ключей на ЗБТ. Для многих позывной оперативник это норма. Оно было всегда. Но на самом деле позывные появились только в 19 году в июле. На протяжении времени позывные менялись не часто, но тем не менее. Травник был волхвом, а стилет был терновником. В августе повально началась реклама крупных блогеров, что предвещало выход игры за БТ. Ждали, что сейчас такой рекламы нету, но думаю все впереди. В августе появилась роза оперативника, которая должна была помочь игроку определить сильные и слабые стороны. Но сделана она была не совсем удачной и со временем от нее, слава богу, отказались. Также завезли свободный опыт. Как видите, раньше был выбор. Тратить за перевод монеты или кредиты. Появилась также броня, что изменило многое в игре и в будущем приведет к появлению дополнительных расходников. Также появилась миссия на полигоне, что позволило игрокам лучше опробовать оперативника, а некоторые даже умудрились сделать там мини-турниры. Также у калибра появился полноценный сайт. Обратите внимание на ценник оперативников. Раньше опера стоили по 400 монет. Но не стоит возмущаться. Тогда экономика была другая и ценник соответственно был другой. На зре калибра были оперативники за кредиты и за монеты. Оперативников за монеты нельзя было купить никаким другим способом. Насыщенным на анонс оказался август. Но самое главное, что 27 августа стали доступны наборы раннего доступа. С эксклюзивным камуфляжем и нашивкой, что позволило игрокам купить доступ к Несмотря на то, что у меня собой, был доступ к игре, вот вот я доступны. купил всех четырех оперативников. Раду, что до сих пор эти камуфляжи остались эксклюзивными. Не понимая, почему спустя время они перестали делать особые камуфляжи. Те же самые козырные тузы. Но мы забегаем вперед. На VG в 2019 году за заанонсили белорусов, с которыми в будущем будет связана очень интересная история. Но это уже будет во второй части. И вот мы подходим к концу, точнее к началу истории калибра. Игра подготовлена в том виде, в котором она вышла. Сервера запущены, наборы раннего доступа доступны. Награда для участников альфа-теста приготовлена. Остался месяц до старта, но работа над игрой не останавливается. И вносится еще очень много правок, и мы остановимся только на значимых моментах. В октябре в очередной раз обновлен интерфейс игры. Появилась стартовая страница, лобби игры называется «Штаб», изменена панель друзей. Появилась история действия аккаунта. На данный момент уже спустя три года интерфейс претерпел в основном косметические изменения И остался фактически таким же. В плане наполнения а нерисовки. С 11 по 14 АКВА прошли открытые выходные, которые позволили протестировать нагрузку на сервера. И как оказалось, разработчики не справились с наплывом игроков. И это стала добрая традиция при выходе каждого крупного обновления. Но если честно, в этот раз падение серверов было добрым знаком. Значит пришло слишком много игроков и были не готовы. Планы нарушились, но это было... Очень хорошей новостью. Это были лучшие времена онлайновой игры, и на вторые выходные уже проблем таких не было. Но давайте будем честными, наши разработчики хоть и косячат, но очень быстренько все исправляют. Поэтому, если честно, накосячили, недельку все исправили, дальше все работает нормально, претензий нет. В октябре произошло первое изменение экономики в игре. Но в отличие от будущих неоднозначных изменений, эти решения были положительными, так как доходность хоть немного, но все-таки выросла и изменила цену образования. Были добавлены кат-цены и внесены балансные правки в оперативников. Ну тут уж мы точно не будем касаться, слишком давно все это было. Но будем закругляться, уже за окном темно, камера снимать не сможет. И вроде все хорошо, об АБТ близко, да и вроде как уже известна дата выхода, 29 октября. Видите, одна маленькая загвоздочка – Самые невнимательные игроки с ужасом узнали, что в игре существует такое понятие как вайп. И было много недовольных, но еще больше было радостных людей. Вышла игра, которую они ждали очень долго. 29 числа калибр открыл двери каждому желающему. И кто-то ушел, кто-то остался, как, например, я остался. Честно, это уже совсем другая история, которая начинается после 2019 года. Период, когда Wargaming был с Калибром и когда Калибр ушел от Wargaming. Это все будем разбирать уже в отдельном видосе. Если вам, конечно, данный видос зашел, пишите в комментариях, стоит ли мне заморачиваться дальше или нет. Потому что даже вот этот задний фон занял мне 2 наверное, часа, пока это все находился и искал все это дело. Поэтому, если вам данный формат интересен, пишите, я сделаю продолжение. Там уже не будем вдаваться в конкретику. Будем проходить чисто по большим крупным изменениям. Ну это с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений. Вы лучше.